сегодня дорогие мои любители спелеологии вам будет представлена честь зайти в пещеру веревкина и провести там исследование на глубине на которой немногие еще смогли побывать в этом мире. Похвастайся успехом. Мы вам поздравляем, там мы цифру слышали. Что сколько там? 250 получилось. понятно, что пробу не будет. Но пара далечек еще наверняка. В разгаре экспедиция, организованная двумя командами Московского перовского клуба с пещеру имени Александра Веревки. С 27 июля в пещере начала работать молодая команда клуба, а 14 августа на смену им присоединилась наша команда Перова Спелева. Так случилось, что именно первая часть экспедиции привела нас к открытию мирового масштаба. Чувалёха вышел в 1300 и отзвонился, что? 250. 250 – это хорошо. Это очень хорошо. 8 августа ребята из команды Перёвского клуба под руководством Алексея Барашкова спустились в пещеру верёвки на отметки 2151 метр и оказались ниже, чем это возможно, Самая глубокая пещера мира – вороне Крубера, без использования квалангов. Кошлая -а. зимняя экспедиция остановилась на отметке 1800 с метров. Э -э остановилась она на полусифоне. частично затопленный ход, для его преднаждения требуется гидрогастюм. На тот момент препятствия с собой не было, и не Зная это, мы в событии в Яре. пройдя этот пулот вышли в следующую залудку. Такой результат обрадовал и вдохновил нас. Нашей мечте о своей пещере глубиной 2143 метра суждено было сбыться. Наша экспедиция началась два дня назад. Мы носили груз до пещеры и сегодня будем заходить в пещеру. Иначе Передовая часть нашей команды, три человека, слегка вальяжно, взяв по два мешочка, пошли в пещеру 14 августа. Остальные семеро и я вместе с ними начали спуск из 16 числа. Я с удовольствием в этом сюжете хочу представить передовую группу участников экспедиции. Павел Демидов, руководитель экспедиции. Сденок Дворжек. Андрей Зызников, он же Фагот. Евгений Рыбка. Родор Гуваков, Оставляешь, да? Не Андрей и Наташа Сизиковы. Константин Зверев. Михаил Через три дня все должны были собраться в лагере 1350, обсудить планы и приступить к собственным исследованиям донной части пещеры. Это лагерь 1350 метров, установленный в февральскую экспедицию этого года. Э -э наша задача сейчас из этого лагеря дотянуть связь до следующего и продолжить исследование. Что там с погодой на поверхности? Прием. Через два дня я оказался Есть в лагере 1350. Мы к группе Кости Зверева Федора Губакова. Нам предстояло провести кабель связи до лагеря 1900. И заодно поснимать видео для традиционного видеоотчета. Тяжка телефонной связи жизненно важна в глубоких пещерах. Так можно сэкономить много времени на корректировке взаимодействия рабочих группы. Такая работа досталась нам. И выполнить ее предстоял до того места, до той глубины, на которой никто из нас не был никогда. Сейчас идем из лагеря 1350, тянем связь до лагеря 1900, И там сегодня будем ночевать. Это первый раз моя такая... Глубокая пещера. Я думаю, она станет самой глубокой и ощущается очень круто. Думал, будет страшно, но все окей. Идем дальше вниз. Пока мы спускались по известной части пещеры. Несколько часов назад прошли колодец 115 метров в полторашку. А сейчас шли вниз по каскаду ободненных колодцев до глубины 1700 метров. Хватило? Спасибо, осталась одна букса и она оттрачивает. Вчера глубоко, нужна связь. Три лагеря, плюс поверхность, чтобы координировать действия, чтобы связи. Оп. Лагерь 1350, прием. Слушать новогоднее обращение. Да, Отлично, связь работает. Нет, мы дошли где-то до 1700, размотали первых 500 метров провода. Сейчас с их и дальше пойдем, прием. На глубине 1750 метров, при сифонах, преградивших нам параллель, мы ушли в сторону бокового ответвления и сразу же остановились передалки. Мы не перейдем, что уже как коровы да? перекус закончен и перед нами еще одно интересное препятствие переточный лаз который мы назвали прокатный стан таких много в разных пещерах 40 метров ползком мы попадаем в продолжение пещеры далее спустившись по каскаду небольших колодчиков до глубины 1832 метра оказываемся у полоси фона перед которым остановились в феврале 2017 года это, Это мое любимое место, тебе понравилось? <смех> <смех> Хочу еще. <смех> Дайте мне еще пару трансиков. Впереди полусифон, надо одевать гидры. Надо погружаться под ручки. Сейчас оденем гидры и будем проходить. В прошлой экспедиции, когда мы подошли к полусифону, у нас не было гидрокостюмов возвращаться за ними в лагерь 1350 было далеко. Ну и не было особого смысла. Наше навесочное снаряжение и веревка закончились. Сейчас было очень интересно, что там дальше, как будет развиваться пещера. И увидеть это хотелось собственными глазами, а не воспринимать чужих слов. Вот поусифоня стал повышаться. И хоп превратился в обычный меандр, затопленный Ой, скажу вам всем, береологию очень бескомфортной вот Как и ожидалось, пещера не закончилась. Большой 70-метровый колодец небольшим водопадом оборвался вниз. По ощущениям, пещера даже стала шире. После колодца наш путь уходил в сухой ход к лагерю 1900. Основная же вода оставалась в стороне. Сейчас мы находимся в лагере 1900 метров. Пещера стала реально очень большая. То есть уже двумя лагерями мы никак не можем обойтись. Приходится восстанавливать лагеря через каждые 400 метров. Вчера мы совершили, я считаю, такой трудовой день. На первых мы размотали кабель. Километр кабеля в лагере 1350, затянули его за полусифон, то есть это 100 метров отсюда. Плюс мы сняли видео, целый час хорошего материала. Наступил новый день. В лагерь 1900 потянулись Дэна к Они шли строить площадку под новый лагерь ниже на 2100 метров. Привет, Привет, как там? Жизнь? Жизнь замечательная. Пещера красивая. Большая. Офигительная пещера. Вот сейчас пойдем построим лагерь и будем ждать ребят в связи, которые тянут ее до хватит табеля. После лагеря 1900 пещера стала другой широкий сухой код с непоглядными чердаками, много песка и в то же время присутствует вторичное образование натеки. Мы находимся на глубине примерно 2000 метров. Здесь идет красивый сухой ход с песком на дне, с красивыми натеками. Здесь вообще такие отличные красно-карамельные натеки с альпийским, Отечное образование – необычное явление для альпийских в серии веревки на них встречаются тоже немного. Они присутствуют в районе 600-700 метров. Ниже 2000 метров их становится побольше. То тут-то там неожиданно встречаются островочки натеков, сталактитов и гелектитов разных цветов и оттенков. Можно встретить озера с бурами и прозрачными ежиками в кристалле. Колодец за колодцем, миандр за меандром, мы спускались ближе-ближе к заветной точке 243. Когда-то давно, в 2000 году, эта цифра стала символизировать глубину пещеры, которую нам предстояло открыть и как заветная цель не отпускала нас вплоть до сегодняшнего момента. Вскоре посреди очередного колодца в сторону мы уходим по перилам и оказываемся в просторной галерее. Здесь уже практически установлен новый подземный лагерь. Построена площадка, натянута палатка и остаются последние штрихи. Разложить пенки, спальники, ну и поставить зачем. Снова все мы собрались вместе. Прошло 4 дня. было еще 10 суток, и каждый предстоящий день, как кажется, будет интереснее произведения. Завтра первый день, и первые новые метры перпрохода. И еще нам надо непременно найти и идентифицировать официальную точку 243. Как кажется позже, именно над этим местом метической глубины мы совершим восхождение и попадем в глобальную систему, которая приведет нас в финале самой нижней точки вещей. Первый раз, когда мы приехали на Арабику в 2000 году, Анечке, моей будущей жене, признился сон, что в газете «Абхазская правда» была напечатана статья про спелеологов. И звучало там так. «Московские спелеологи нашли на Арабике пещеру глубиной 2143 метров. В те годы самая глубокая пещера была 1610 мм. И такая глубина нам казалась вообще какой-то там, не знаю, невероятной. Но время показало, что пещеры есть в глубже 243 метров. И сейчас мы находимся как раз на отметке 2143 метра. Анечка, твой сон сбился через 17 лет. И пещеры еще продолжаются. Это, кстати, еще не все. Мы готовимся к прохождению нового. Зеленый полусифон на глубине 2150 метров. Надеемся на продолжение. Ух! Первым делом мы решили проверить сифоны, которые обнаружили ребята до нас. Два сифона из трех оказались полусифонами. То есть их просто можно было проплыть, они а не Особенно интересным оказался сифон, вернее полусифон, который получил название озера Степана Разина. За ним система открытых и пройденных ходов оказалось чуть более тысячи метров. Там же мы обнаружили мощный приток с расходом полкуба воды в секунду. Этот приток с двум вытекал из узкой щели и с пеной пропадал в щелях в 15 метрах ниже. Больше на эту воду мы нигде в этой экспедиции не вышли. Да? Холодное такое словочное озеро, а за ним ведешь там сухие галереи. И таких мест было несколько, где мы обнаружили многочисленные системы ходов. После восхождения с отметки 2143 метра перед нами открылась целая пещерная сторона, где на карту было нанесено 5,5 километров галереи и проходов. И это было настоящее открытие нашей экспедиции. Мифический коллектор, собирающий в себя множество шеходящих пещер, простирался перед нами многоуровневым лагерьем. Каждый день ребята из команды Первого Спелева ходили туда, как на работу снимать топографическую карту и искать новое продолжение. В результате летней экспедиции 2017 года в пещере Веревкина была достигнута рекордная глубина 2204 метра от уровня входа. Пещера заняла первую строчку среди глубочайших пещер мира.